И как раз-таки я хотела бы поделиться с вами сегодня очень крутым проектом, который, возможно, кто-то из вас слышал, но он является совершенно новым в нашей экосистеме. Итак, компания называется ILC, и проект — это международный правовой полис компании ILC, юридический полис. Прошу следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, давайте поговорим, что же такое международный полюс и какая роль этого проекта в нашей экосистеме. Это очень, как я уже повторилась, это очень уникальный проект «Вэва который позволяет получать пользователям доступ к программе юридического полюса. Эта программа она является очень особенной, особенно… Если посмотреть на то, что для нас это впервые такой инструмент, связанный с юристами, с, с правовыми какими-то вещами. Обычно мы продвигали другие проекты, и, конечно, для нашей комьюнити это тоже впервые. Этот проект имеет огромное количество преимуществ. сейчас на вашем слайде вы видите несколько из них. Во-первых, будет идти прямая работа с потребителями напрямую через приложение, будет проводиться мониторик рынка будет отслеживание тенденций и приложения на наиболее актуальные услуги. И также мы будем использовать различные уникальные технологии и методики, о которых я расскажу чуть позже. Следующий слайд, пожалуйста. Скоро в личном кабинете вы увидите... Новую вкладку — это будет вкладка юридического полюса этого проекта, и в нем будет четыре составляющих. То есть первая — это юридическая поддержка онлайн, которая будет проводиться 24 часа на 7. Поставьте плюсик, кто бы хотел иметь доступ к собственному юристу 24 часа на 7. Это уникальнейший продукт, и э, в дальнейшем он будет распространяться на все страны мира. Второе преимущество – это кратчайшие сроки обработки. Обычно, если мы, например, захотим воспользоваться услугами юриста, нужно, во-первых, найти юриста, найти самого лучшего, почитать отзывы, прийти к нему в офис, изначально, возможно, созвониться – Приходим в офис, затем рассказываем, что у нас за история произошла, и только затем мы получаем услуги. То есть здесь все намного сжато, и акцент идет на том, что услуги предоставляются очень быстро. Услуги со всех стран мира – это профессиональные юристы, которые могут за кратчайшее время обработать все ваши запросы. И это второе преимущество – это время. Сегодня, наверное, самый ценный инструмент – это время. И знаете, даже говорят, что богат... чем отличается менталитет богатого человека от бедного. Что бедный человек экономит деньги, а богатый человек экономит время. Поэтому одна из преимуществ юридического полюса – это сэкономить время клиента либо потребителя. Третий плюс это доступность пакетов. Сегодня, как мы уже сделали исследование по рынку, мы видим, что консультация юриста, особенно высококачественного юриста, может стоить приличные деньги. Я помню, когда в Великобритании делала договор, один договор, даже без перевода с нотариальной заверенной, вышел мне около 700 фунтов. А Если перевести на доллары, это примерно 900 долларов. Представляете, один документ, потому что он мне нужен, нужен был в течение двух дней. Здесь мы составили пакеты таким образом, что они будут доступны всем, всем и каждый может выбирать, какой пакет для него вы, для него наиболее подходящий. Про пакет немножко позже расскажем, но для общей информации будут различные услуги, и каждый человек может выбрать именно тот пакет, в котором он нуждается. И четвертое преимущество – это качество. Когда создавалась вообще идея юридического полюса, Самое важное, на что был поставлен акцент – это качество, потому что именно хочется получить информацию у юриста с большим опытом. Хочется получить информацию у того, кто уже, возможно, консультировал клиента в похожей проблеме, либо в похожем вопросе, поэтому оценка на качество здесь очень важна. Наши юристы, которые работают до сих пор над этим проектом, и могу вам с точностью сказать, что последние пару месяцев проведена была огромная работа. В Москва-Сити у нас появились новые юристы, которые занимаются как раз таки отработкой сейчас этой программы, и штат расширяется. Наши юристы, которые ведут нашу компанию в лице Агерим и Абзала, они, конечно, большие молодцы и в этот проект вложили весь свой опыт, они вложили все свои знания. И среди других проектов, которые имеются сегодня на рынке юридической плоскости, у нас, конечно, есть огромное количество преимуществ. Идем дальше. Также уникальные, помните, я говорила, что есть уникальные технологии, которые будут использованы в этом инструменте, а именно искусственный интеллект. Да, друзья, мы используем искусственный интеллект не только в дата-майнинге, когда говорим о двойниках, но представьте, в вашем приложении, в вашем личном кабинете. Есть доступ к самому лучшему юристу, адвокату, бухгалтеру в дальнейшем, который может вам оказать наивысшего качества услуги. И дополнительно в дальнейшем будет функция искусственного интеллекта. Ни одна компания юридическая, во всяком случае, пока что, еще даже не ставили такие планки, интегрироваться с искусственным интеллектом в юридической финансовой плоскости. Это совершенно прорыв на рынке юридических услуг, и я очень горда, я очень рада, что именно у нас с вами есть такая возможность стать пионерами в этом продукте. Идея заключается в том, что искусственный интеллект может смотреть, какие уже были заявки у предыдущих пользователей и сопоставлять с вашей. Таким образом, искусственный интеллект будет намного шире оказывать услуги, намного быстрее. И соответственно, подключая искусственный интеллект, мы многократно расширяем свои рынки, свои возможности. Только подумайте, друзья, какое количество пользователей, какое количество людей могут воспользоваться этим приложением, особенно сейчас. Кстати, как бы, хотели бы ли вы, оказавшись, например, в такой ситуации, вы едете на машине, вдруг вас тормозят и говорят, вы не носите маски, вам штраф. И что обычно человек делает? Ну, во-первых, он паникует, причем тут маска, причем тут машина, моя машина, почему я должен носить маску? И были уже такие случаи, когда водители штрафовали. Но здесь у нас есть крутое приложение с юристами, который уже включен на вашей волне, и все, что вам нужно сделать, написать вашу проблему, и автоматически будет подобран, исходя из вашего местоположения, потому что э, э, в той стране, в которой вы находитесь, есть свой свод правил. Да? то есть исходя из вашего местоположения, вам уже скажут, что ответить на вам положен штраф и какой кодекс, какой кодекс будет вас защищать. То есть представьте, это то же самое, что иметь своего карманного юриста, постоянно всегда с вами на одной волне. Если кто-то что-то сделал не так, если у вас какая-то проблема в магазине, если у вас какая-то проблема а, там, на улице, либо кто-то хочет а, вас оштрафовать, то у вас всегда есть с собой а, в кармане свой собственный юрист, который ставит целью вашу, друзья, защиту. Именно а, вот, вот эта функция, когда я первый раз это услышала, я думаю, вау, такого еще ни у кого нет. Именно поэтому мы собрали в нашей системе Average такие уникальные экологические, проекта но знаете что самое интересное самая такая вишенка на торте это следующий слайд переключаем впервые друзья этот проект юридические услуги будут будет продвигаться через систему многоуровневого крауд инвестинга и что же это значит для вас что вы не только можете стать клиентами и давайте приведем опросник. Поставьте единичку, если бы вы сами хотели бы стать клиентами юридического полиса. Угу. А поставьте двоечку, если бы вы не только захотели бы быть клиентом, но еще нашли бы хотя бы пару людей, которые могли бы также э, э, не то что зарекрутировать, но расхвалить э, юридический полис, привлечь в бизнес. Двоечка, видите? Значит, смотрите, друзья, мы с вами клиенты, мы с вами формируем спрос на этот товар или услугу, мы с вами сами можем быть пользователями. Сколько ситуаций в жизни эм, случается с нами, когда нам нужен классный юрист или бухгалтер? Для людей, которые в бизнесе, ведение отчетов, для людей, которые делают какие-то, совершают покупки, недвижимость, еще что-то, для людей, которые просто нуждаются в том, чтобы их защитили. То есть сам продукт, он первоклассный. Мы сами с вами будем клиентами и будем формировать спрос. Второе. Мы будем этот проект, о нем говорить, мы будем делать ему промоушен. То есть, получается, мы можем на этом зарабатывать. Мы с вами становимся бизнесменами, которые продвигают юридический полюс. Это может быть на своей стране, это может быть в своем регионе, но второе, вторая составляющая — это именно быть бизнесменом, быть совладельцем. Быть бизнесменом. И третье — это стать совладельцем. Этот проект также, друзья, в наш глобальный портфель крипто-юнит. И с этим я вас поздравляю. На отчетной встрече, которая будет на закрытой отчетной встрече, которая будет на следующей неделе, вы тоже узнаете небольшие новости. Это какие небольшие, вы узнаете колоссальные новости о том, что у нас произошла оценка активов. И, конечно, юридический полюс ⁇ это часть нашего с вами, друзья глобального портфеля CryptoUnion. Поэтому впервые мы соединяем юридические бухгалтерские услуги с искусственным интеллектом, со всеми фишками, что я вам назвала, в нашей системе многоуровневого краудинвестинга, где каждый человек может быть клиентом, бизнесменом и совладельцем. И в этом и есть наша уникальность. Переходим на следующий слайд последняя новость, которую я хотела с вами поделиться, это реализация проекта по странам. Так как этот проект совершенно новый и эксклюзивный, мы решили не запускать его сразу во всех странах, решили использовать пошаговую стратегию для того, чтобы запустить в нескольких странах, изначально это будет русскоязычные, отработать на этом поле, затем идти дальше. Поэтому сейчас на экранах вы видите топ 10 стран. И кстати, если у вас возник вопрос почему э, какие-то страны не вошли, э, первые проекты, тесты всегда будут для топ-10 стран. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша, ваша страна была пионером для новых проектов, тогда дружно поднимаем обороты и делаем так, чтобы ваша страна тоже вошла в топ-10. Таким образом, мы будем добавлять новые страны, исходя из объемов и лидеров, которые работают на местах. Поэтому топ-10 стран у нас сегодня выглядит таким образом, что первые три страны, именно Россия, Беларусь и Казахстан, уже запустятся в ноябрь-декабрь этого года. Года. Как я сказала, уже э, есть первые наработки, сейчас происходит у нас интеграция приложения с нашим личным кабинетом, уже готов сайт, уже в процессе лендинга, уже запущены боты, очень много всего уже сделано. Юристы молодцы, работают до ночи для того, чтобы отработать э, все вот эти нюансы для того, чтобы сделать первоклассный проект. И затем уже плановая реализация этого проекта будет по странам. Мы планируем зима-лето 2021 года, что все топ-10 стран у нас будут использовать успешно юридический Поэтому, друзья, я вас поздравляю. Это первый раз, когда мы говорим открыто об этом новом продукте. Я его очень жду. С нетерпением буду первым человеком, который купит этот пакет, который протестирует, как это все работает. Помните, 8, прав... 8 правил лидера. Первое правило – всегда будь клиентом продукта, который ты продвигаешь. Поэтому если среди вас есть те, которые хотят продвигать этот проект, которым нравится идея автоматического юридического полюса с искусственным интеллектом, то обязательно присоединяйтесь и тоже становитесь и клиентами, и бизнесменами, ну и, разумеется, совладельцами.